Всем привет, пациенты палаты Немиркин. Подумайте о своем идеальном партнере. Они умные и веселые? Они выглядят определенным образом? Они ведут себя определенным способом? Эти черты – ваши факторы выбора. Те качества, которые привлекают вас в другом человеке. Но у вас есть и разрушители отношений, качества, которые заставляют вас бежать в сторону леса. Согласно исследованию, проведенному в 2014 году Джоэлом и другими авторами, разрушители отношений на свиданиях оказывают большее влияние, чем факторы выбора. Другими словами, плохое обычно перевешивает хорошее. Итак, вот семь факторов, разрушающих отношения на свидании, о которых вам следует знать. Первый – слишком требовательный. Встречались ли вы с человеком, который хочет знать, что вы делаете и где вы находитесь в любое время? Занудство – это популярный фактор, разрушающий отношения. Исследование 2015 года, проведенное Йенсеном и коллегами, показало, что 57% мужчин и 69% женщин отталкивают требовательные партнеры. Партнер, нуждающийся в помощи это человек, который отчаянно нуждается во внимании и боится быть брошенным. Они часто не уверены в своих отношениях. Они могут писать вам круглосуточно и ожидать, что вы ответите как можно скорее. Встречаясь с требовательным партнером, многие люди чувствуют себя задушенными и подавленными. Во-вторых, лень. Что вы чувствуете, когда ваш партнер не прикладывает никаких усилий к вашим отношениям? Лень – это второй по распространенности фактор, разрушающий отношения. 72% женщин считают лень своим главным препятствием. Почему? Потому что ленивые партнеры часто бывают нерадивыми и невнимательными. У них могут отсутствовать конкретные цели или амбиции. По-настоящему ленивые люди чувствуют себя паразитами, присваивающими себе весь ваш труд. В-третьих, у вас разное сексуальное влечение. Партнеры должны быть связаны не только эмоционально, но и физически. В серьезных отношениях важно, чтобы в спальне вы были на одной волне. Янсен и другие исследователи обнаружили, что сексуальное влечение является еще одним распространенным фактором, нарушающим отношения. Сексуальное влечение, также известное как либидо, характеризует то, как часто вы хотите вступать в интимную близость со своим партнером. В здоровых отношениях партнеры имеют одинаковые сексуальные желания. Это позволяет обоим партнерам проявлять себя так часто или редко, как им хочется. Что делать, если ваше сексуальное влечение низкое, а сексуальное влечение вашего партнера высокое? 33% людей включили разное сексуальное влечение в пятерку основных факторов, которые их отпугивают. Когда вы не можете найти общий язык в физическом плане, это приводит к разочарованию в отношениях. Если у вас и вашего партнера слишком разные половые влечения, возможно, вы не являетесь идеальной парой. 4. Слишком много смотрит телевизор. Сколько времени вы проводите за просмотром телевизора? Или играете в видеоигры? Нет ничего плохого в том, чтобы немного отдохнуть. Но слишком много телевизора может стать причиной разрыва отношений. Это стало проблемой для 25% мужчин и 41% женщин. Но проблема не в самих играх или телепередачах, а в том, сколько времени вы им уделяете. Если вы играете в видеоигры по 8 часов в день, возможно, вы пренебрегаете своим здоровьем, работой или отношениями. Большинству партнеров все равно, смотрите ли вы телевизор или играете в видеоигры, но главное – умеренность. 5. Плохая личная гигиена. Из всех разрушителей отношений в этом списке, плохая гигиена является самой распространенной. Почти 70% людей заявили, что плохая гигиена является причиной разрыва отношений. Как в краткосрочных, так и в долгосрочных отношениях вы должны заботиться о себе. Большинство партнеров хотят, чтобы кто-то уделял внимание своему здоровью и гигиене. Это тот, кто следит за своим внешним видом. Тот, кто не пропускает ни одной недели без душа. 6. Быть слишком спортивным или совсем неспортивным. Насколько важен ваш внешний вид в отношениях? Так ли важна ваша внешность, как они говорят? Оказывается, привлекательность не вошла даже в 20 лучших факторов, которые мешают отношениям. Правда в том, что большинство людей счастливы с теми, кто выглядит довольно средне. Например, многие мужчины считают, что для того, чтобы быть привлекательным, нужно быть мускулистым и спортивным. Но 10% людей ответили, что излишний атлетизм является решающим фактором. С другой стороны, нулевой атлетизм также является решающим фактором. Вот почему самые желанные партнеры не склоняются в ту или иную сторону. Они находят золотую середину. И седьмое. Вам не хватает уверенности в себе. Чувствуете ли вы уверенность в себе? Недостаток уверенности в себе – это еще одна большая проблема. 40% людей, 33% мужчины и почти 50% женщин назвали «уверенность в себе» в качестве основной проблемы. Уверенность в себе в данном контексте означает, что вам комфортно быть самим собой. Уверенность в себе – это чувство собственного достоинства, достаточное для того, чтобы открыть себя. Людей привлекают партнеры, которые не боятся быть самими собой. Поэтому не сдерживайте себя. Согласны ли вы с какими-либо из перечисленных в этом списке факторов? Какие ваши самые большие проблемы в отношениях? Расскажите нам о своем опыте в разделе комментариев ниже. Не забудьте нажать кнопку нравится и подписаться на канал Немиркин, чтобы получать больше материалов по психологии. И как всегда, супер спасибо за просмотр.